Всем привет! Это мой видеоотзыв на курс «Тавантливые люди». Нелли огромная благодарность за этот курс, всем участникам огромная благодарность. «Любовь не раздражается» — это та основа, которая запомнилась мне, и она как такой маячок для того, чтобы каждый раз вспоминать основы основ. И вот это гениальное объяснение Нелли — как разворачивать и как проявлять негатив в своей жизни, все больше, все больше и глубже дало мне понимание, как мне это применять. И это очень-очень практично и результативно и ощутимо. На курсе очень классная поддержка от участников тем, что мы вместе дополняли списки талантов друг друга, те таланты, которые мы видим, видели в людях, в себе это расширяет восприятие понимания, такой мозговой штурм. Каждое задание – это мозговый штурм, каждое задание – это прокачка мозга и прокачка, наработка навыка мыслить масштабно и применять это новое мышление на практике. И сейчас для меня слово «талант» оно раскрывается с каждым днем все больше и лучше, и понятнее. И... Все больше и больше так, как практикуешь это, ты понимаешь, как это применять на практике и для чего тебе это надо. И слово «талант» сейчас воспринимается как шкатулка с секретом. И этой шкатулкой обладает каждый. Но надо научиться ей пользоваться для того, чтобы эти секретики раскрывались. И когда раскрываются эти секретики, такое внутреннее освобождение, такое мега-расширение. Просто обалдеть. Это не описать словами, это ощущение, ну, очень такие объемные внутренние. Ты понимаешь, что восприятие твое совершенно другое от того, что было до этого. И я в начале курса слушала, слушала, перечитывала, переслушивала. И потом уже где-то в середине курса все больше и больше начало доходить именно для меня. Все, что Нелли нам рассказывала, поясняла, объясняла. И все больше и больше стало доходить и стало понятно, как это применять на практике. Я вначале говорила, что, вначале курса говорила, что хочу расколдовать себя, и это, это получилось, потому что для меня те таланты, которые я не понимала, которые я отвергала, раскрылись вообще самым, самым таким необычным таким восприятием, что, ну, что очень здорово, и это, получается, облегчает мое... Восприятие дальше, всего, что происходит вокруг. Нали тебе огромная благодарность? Я очень рада, что участвовала в этом курсе, и все знания, которые я получила, применяю, практикую. Благодарю очень тебя.